Привет тебе, дружище зритель, с тобой снова Смерч, это у нас World of Tanks. Катаем сегодня с тобой Объекта 430У-Защитник. Еще один премтанк Т-77. Два премтанка, эти даются в аренду по акции. Что за акция, я тебе попозже расскажу. Но ну а пока едем в бой. Давно я хотел займеть в коллекцию эти танчики, пока так посмотреть, что они могут. Экипаж у меня стоковый, лампочки нет Модули тоже никакие не стоят Так что, короче, он в стоке Давай посмотрим, что может в стоке эта машина Чисто у нас все восьмерки Всем машина хорошая, чайшие углы. Так, мне еще надо сенсов. Выключить вот так вот, вот нормально, теперь наводиться будет проще. На 600 DPI надо поставить. Так, этот едет светить. О, как у вас много, ребята! Ребята, так вас много, да. Опа, скорпиона. Скорпиона нехороший тут живет. Так, ставим вот так, выворачиваем корпус и погнали. Ни хрена не, не пробрил. А вот это тебя. Сейчас пробреет меня. Нет, не пробрил, нормально. Блин, ну заряжайся Опа Скорпион кидает Вот не надо вылазить туда Стоим здесь, пытаемся что-нибудь сделать И сам сюда же лезет, да? 780 заблокировал. Ой-ой-ой, как хочет он там Миш плюхнуть-то посмотри. Есть. Забираем. Вот так-то у нас есть прикрытие, можно от этого. Лёва, ты давай! Так, откатываемся назад ну чё машина неплохая так держу удар вот все теперь можно вот так сделать люди я я низкий я уйду ну ты что делаешь то да Пошел ты нахрен, Лаврентий. Вот Скорпион выкатился. СУ-130 ПМ стреляет оттуда, вот с пустов. Надо отвалиться так, пускай там Лёва бодается с ними. Так, ну а мы что можем сделать, попробовать. Не знаю. вот. Да выкобенивалась кучеглазая сволочь брал здравствуй дорогой марона я успел а, так 5 4 3 2 1 откатывайся дорогой а то скорб нам залепит Сволочь-то хочет продавить ты, посмотри-ка Так, нормально тут стало взеха. Здравствуйте, дорогая броня не пробрита. Крайслер. Так, я держу этот фланг. Как бы забрать-то? Что Вазика, что Крайслера, а? Крайслер едет. Так, он ушел за этот танк, да, получается? Так. Так, -а -а, нормально. Нужно... От... Да! Отлично. Стой, стой этого, хорошо, работаем. Су-130 ПМ пришла. Делать нужно разворот, разворот, разворот, разворот. За камушек за этот вот, как родной, вот так вставать. Так, есть контакт. Ой, 1650 урона есть. 780 заблокировал. Но так-то прошивает его, но они, скорее всего, голдой стреляют. Тут вот СУ-130 поем защитник, да, еще один. Со мной. Так. Все опасно, блядь, пиздец. Попробую вот сюда вот подверх еще. Цынкануть. СУ-130 ушла. Скорпион еще живой. А нет скорпиона этого походу убили, да что у нас кто имеется? Так, Индия, Браджета, СТРВ, АИМС. Так, нам надо вот сюда вот аккуратненько высадиться, хопа, хопа. Я пока лести не буду. Дадут свет, буду стрелять вот с этой позиции. 96 на 500. ПДшкин выстрел еще можем выдержать один, наверное. У кого навряд ли. Надлить пока не будем. Так, проета светится. я в наглую в город попробую прорваться будь что будет опа СТРВ есть контакт нормально забираем СТРВ 2181 нанесенного урона идем дальше Идем через город, не боимся Так, мы здесь занырнули в озеро Надо вот это от этого бугра подходить. Индию, да, там этого разворочили. Индию надо убивать. Забираем сушку. Вижу, а -а -а, бахнет по мне сейчас. Так нормально. Так, шагаем наглую. Пытаемся его взять. 2450. Две с половиной урона. Нормально. Сушка выходит на тот фланг. Контролит дырочку. Контролит дырочку. Пытаемся его обойти. Он не светится у нас. Куда-то занырнул. Боек неплохой. Все, наша победа. Нормально. 430 ты себя хорошо показал. Три фрага, две с половиной тысячи урона, как татары. Две с половиной тысячи урона. Так, ну и Т77, бой на нем играем. И вот два, две катки, как обещала, я тебе закатаю. Так, и по поводу акции, короче. Подключаешь себе Яндекс Плюс, подписочку. А тебе потом приходит на почту код от Wargaming. Забираешь этот бонус-код, заходишь на сайт Wargaming. Ну и все, и активируешь его, и получаешь два прям танка на халяву на 14 дней вот еще т77 и объект 400 у защитник еще через 10 дней если ты подписку ты не отключишь как бы тебе придет еще один бонус вход на 7 дней премиум аккаунта ну и тут на сайте Аваргейминга есть об этом информации можешь зайти по почитать как да чего активировать <coughs> а мы посмотрим еще т77 у меня тоже без обвесов без всего. Стоковый экипаж. 36 секунд, три снаряда в барабане у нас к Вот этот по сравнению с 430 он быстрый танчик полсоточки идет еще плюс без всякого навеса, завеса если какой-нибудь турбонагнетатель поставить и еще что-нибудь к нему еще плюс экипаж, выкаченное боевое братство, то машину вообще не станет шустрой можно занимать быстро места Я даже не знаю, куда бы проскочить ко не надо было. Наверное, было вот сюда надо было проскочить на этой машине. Но вообще-то в принципе две артиллерии есть. И это будет плохо для нас. Черевато очень. Но я рискну. Отсюда можно неплохо так отстреляться. Что там у нас СТА2, да? Пантера. Там защитник, о, едет защитник, давай, давай, проползай, не бойся. Нормально, по защитнику две плюки дал на 690, 700 защитника скостил. Так, я барабан. Пантера ушла вниз, вот можно зарядиться, скатиться и уничтожить его, по идее, да? Не успею зарядиться, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, успею, ты еще куда -то. Нет, тычку дал, но не пробил. Кто это здесь приперся? Бок барасик, Барасик. А, нет, барасик Рабизон. С45. Не миль, да, Катя? Ч так больно то а? Я не полезу я туда под арту Ты я под арту лезу просто Больно из-за этого Бизонты залез, стоит нас уже там берут так, зонты крепят стоят, смотрят нехорошо это Ну тут бой нас откатали. Две плюхи успел кинуть и не пробил этого. Таких под два сражения получилось у нас. Один победный, один сливной бой. Не успел я отойти. Не успел. Но ну, бывает, бывает. Так, сейчас выйдем из каточки. Ага. Ну все, дружище. Понравился видос? Подписывайся на канал, ставь лайк. С тобой был Смерч. До скорых встреч. Пока.